Привет, мои дорогие друзья и зрители! Мы находимся в Милане. Приглашаю вас прогуляться с нами по рождественскому Милану. В Милане мы проведем один день, а завтра улетаем. Поэтому мы поселились в аэропорту. Вид из окна нашего номера прямо на аэропорт, на взлетно-посадочную полосу. И здесь у нас просто в окне летают самолеты. А вот автобус, по-моему, пришел ехать терминал 1. Вот отсюда видно прямо магазин, который есть в аэропорту. И вот там вот у нас гора. Наконец-то мы отправляемся из отеля. И будем ходить по Милану. Стрит-стайл у нас теперь такой. Мы оделись теплом. И надеюсь, теперь не замерзнем в Милане. Так, вот то место, где мы завтракали. Пьем чай. И вот наши булочки. Так что мы на 7 евро тут набрали. Ни в чем себе не откасали, да? А здесь вот так вот красивенько. Сейчас схожу туда, центре. Вот Это твоя елочка. Медвежонка с подарками. Здесь такой холл. Можете отдыхать. Когда лето, здесь, наверное, хорошо. Даже есть кресло. Но сейчас никого нет. холода. Здесь такие кресла. Можно сидеть, как улитки. Здесь тоже. А здесь можно играть в футбол. Вот такой хоблотель. отеля. Ну, то есть, книжки можно почитать. Хотите книжку? Это ресепшн. Нужно есть салаты Вина, как без вина Пентис стоит 25 евро бутылочек. Так, 3 евро Столка воды же Прождественские подарки Ухожу. так и сейчас из отеля мы отправляемся на автобус тут все размечено все вот и самолетик очередной раньше отсюда можно было выезжать на мальпенцы экспресс Поезда. теперь говорят, что только из терминала 1, поэтому нужно добраться до терминала 1, мы сейчас поедем на автобусе опять, а мы сейчас пока в терминале 2. Вот это отель Мокси называется, ужасно шумный из-за самолетов, самолеты, как видите, здесь повсюду летают, просто не успеваю снимать. Отель нормальный, но самолеты там реально шумят. Мальпинцы терминал 2. Пошли быстрее. Мы в автобусе. Увидимся в терминале 1. 1. Паркинг для машин арендована. Вот отель атель в котором мы жили раньше. Так, вот такая ясная солнечная погода, мы опять в том же месте, где мы вчера загружались. Нам надо его запомнить, это место, потому что мы все время будем тут. Загружаться и выгружаться. Так, теперь нам надо. Тикет офис, да. Милана. Я не знаю, как покупать билет. Аэропорт Т1 Милана. Вот это нам надо. 13 евро. Держи. Но ну, мы сейчас покупаем билеты. Слушай, а надо карточку просто приложить, и все. Follow. Printed ticket. Вот сейчас печатают билетики. Давай. Printed receipt only necessary. Yes. Возьми чек на всякий случай. Отлично. А там времени нет никакого, да? Это какое? Ну вот мы в поезде. Тур по Италии начинается. Нет. Мы приехали на станцию. О, действительно, сколько снега. Так, уютные итальянские домики. И такие уютные пригороды Милана. У нас 3. В основном все одеты тепло. Обратно мы тоже поедем на поезде. Вот такой вот вокзал в ламин. Доехали мы быстрее, чем за час. Примерно за 50 минут. Все хорошо. На улице прохладно, народу много как всегда на всех вокзалах. Народ несется, суетится, ну, как обычно. Мы постараемся быть осторожными, пометую свой неудачный опыт в Риме, на Тенерифе, нас уже покрали обоих, поэтому теперь мы будем аккуратными. И надеюсь, эта поездка по Милану не принесет нам огорчений. Приключения начинаются. Потеряли микрофон, но уже нашли. Мы все еще на вокзале. Ой, это такая очередь, смотри, это куда? Да, вот такая очередь огорчительная. Надо было брать туда и обратно. Может, все еще рассосется. Мы поедем вечером. Все тут. Офис эксченж. Ресторан, Wi-Fi, а, Холодно заметил, здесь. Быть. Метро Сейшн. Мы здесь метро Стейшн. Термисса, бас, Мальпенса. Терминал Бас Мальпенса здесь останавливается. Метро, такси, сервисы. Так, нам туда. Так. Просто не люблю этот Ксим, Миланя. Оно такое дорогое и какое-то непонятное. Вон какой отель. Выходим с вокзала. Ой, красота. Красивое здание. Это здание вокзала, Централа. Просто мы вышли с какой-то другой стороны. Вот какое здание. Ой, а вот здесь вокзал. Смотри, как красиво. Мощно. Давай сейчас по скверу пройдем, и оттуда посмотрим. Так, повсюду эти мутики. Я хочу снимать вокзал. Он вообще такой мощный, такой огромный, такой здоровый. Это просто вообще, это здание бесконечное. А я хочу туда. Супер. Ой, тут яблоко. А, Памятник Эпо. Плавно поворачиваемся и видим. Центральный вокзал Милана. Красота. А вот тут какие-то карабиниры прямо, смотрите, с бронемашинами. Вот удивительно. Миланский вокзал с яблоком. А вот это перили. Небоскреб. Это какие-то бомжи или гастербайд. Ну, вот это плаза, дука, д. А, Аст. Как красивый вокзал отсюда. Вот. У нас трущобы Милана. Люди спят тут. Бедные. Да, вообще, конечно, веселый здесь. Постоянно какие-то кучу народу. А что, казалось бы, здесь видишь кафе? Ой, они тут берут еду. И очередь, кафе. Да, ужас. Видимо, там гамбургеры недорогие. Девиз на нашего канала. Куда спешить? Никуда не спешим. Идем спокойно. Красиво. Здесь солнце скрыто было. Вон там... Он... Правда, улица, можно пройти в для разнообразия здесь. Какие кругом башни. Отброшенные самопеды. Отель Маркони на горизонте. Могли бы поселиться в отеле Маркони, недалеко от центрального вокзала. Это вообще тут что-то космическое. О, это просто миланский Лас-Вегас на горизонте. Снимаюсь, да? Улица называется это Назарепублика, точно. Ой, наконец-то здесь можно хоть что-то увидеть. Осень. Да, здесь еще осень. 8. Листики падают. А вон там вот смотри, первый этаж весь завет плющем на доме. Извиняюсь. Да, это отель, наверное. Ну, пойдем здесь пока тень, можно поснимать даже туда. Все.. Крыши, смотри, на домах все зарощены какими-то растениями, да, везде садики, да. на все крыши, на любую, возьми, и любая крыша, будет, ой, какой трамвай! Отель Вот это наш отель Когда-то мы тут тоже останавливались Ой, он там какой-то парк я уже вижу. Угу. Угу. Улица Даниэль Манин, Манин, Ломбардия. Что-то от Ломбардии, короче. Ну, все закрыто. Д. Де, Д. Москова. Манин, Биолаб Вот в этом парке находится Вот в парке такая статуя Там Вот этот парк Статуя пруды до какого часа это работает о тут опера реклама ой это уже все центр мы пришли! А вот тут можно пройти, вот вот такой стрит-стайл или вот такой, ой, какие картиночки, какие витриночки и украшения вот такие вот, так идем дальше. Смотри, как сделано украшение. Эта дорога ведет, видимо, на площадь. Ой, красота. Кругом елочки. Супер. И я около одной такой елочки. С таким шикарным шаром. Субтитры Венциал Какая красота! Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Понял. Я не могу дышать, потому что у меня все. все, шапка снимаю. Окей. Где Дима Целис. Окей. Вот сидим в кафе, сразу же нас спросили гринпасса, а вид у нас в Борис, боевой. ну ничего, что Реди. Ван пицца Маргарита, дож кафе да дай им пиццу в этом кафе видел ну, видите, он уже доедает Интерьер такой Классный Но обслуживание такое торопыжное. Все бегают Садитесь сюда Сюда не садитесь Сертификат покажите Все проверили Но обслуживают так себе быстро но Нас забросили Хотели заказать чью-кафе, но Кофе очень вкусный, пицца тоже. Но мы совершенно не голодные. Так, вот это я решила поснимать. Интерьерчики. Пока иду в туалет. Как называется это? я пошла в туалет. Как в подземном замке. Тут такая винтовая лестница. Ой, так, тут все аутентичное, и туалет находится в полу, вот так вот. Вот прикольчик, видите, нажимаете вот так, на все, хоп, водичка потекла, снимаете, нет водички, в ковид удобно, не надо руками лишний раз ничего трогать, прекрасный вариант. Так, вот кофе. Похоже, мы тут одни остались. Ну что, кофе получил? Да? да? Там большая афиша театра Ласкала. Он отсюда и О, <связано> oh, сколько футбола! <связано> Мы идем туда. Просто где тут Переход я не плазами да вот такие дворики такой узкий узкий здесь никто не ходит какие-то узкие улицы, как то тротуара не совсем Так, ну что, уже стемнело. Ну, не повсюду магазины. Даже где нет людей. Пожалуйста. Тоже магазин. Тут кафе, отличное. Ой, красиво, только вы. Super! Милан это город праздник. Ходи по магазинам, и будет тебе счастье. Если только деньги у тебя есть, конечно. Ой, как красиво. Ювелирка. Да. же сделаем к себе табличку? Пенсионата. А здесь Карла Диани. этом а им знак то. Там Аграри. А... Аграри? а вот это Коберсанта. Джозеппе Фарамохи построил этот фонтан в 1808 году. Да, вот это карабинеры, конечно, когда без них. А здесь новогодний базар. 23 двадцать три евро. Вот здесь есть тоже очень много детских. О как красиво. Как... А я нашла себе шляпку. Смотри, как не идет. Ой. Смотри, как я, как Гингеева. Да, да, да. Ну, отлично да, же. Я... Ну, это ковбой Марбара. Как ты думаешь? Да, отлично. Так, сейчас я буду... Слушай, Госар, отлично. Ну, просто прелесть. Вот дома. А тут можно вот здесь фотографироваться, видишь? Это такая композиция к Рождеству. Отлично. Тепло, светло. Какие красивые Дед Мороз Человечек 15 евро самый дешевый. А вот здесь есть куколки новогодний. Видишь маленькие? Домики всякие разные. А это игрушки. Шишки. Боже мой, а что тут только нету? Ну как красиво. Да. Какое новогоднее настроение на площади дома. Супер. Красивая Вот такая площадь здесь нарядная. Все подсвеченная. Все здания, все в огне. А тут все везде Продают сувениры, еду, пряники, сладости, вон вафли, вообще все, что хочешь. Попробуй Супер! Бери ташча. Как классно здесь. Все украшено, все раскрашено. Ой, какие овцы. Собаки. И торгуют они во все стороны. И туда, и сюда а сыры бесподобные. Нам уже дали попробовать киши, троица людьми. Такой праздничный базар чудесный. вот здесь тебе дадут горячую. видишь, тут что-то жарят каштаны, наверное, да? вот такая площадь вот такой у нас вид вот столько народу вот елка Какая вот ёлка чудная! Слышишь? Как? Да. Слышишь, Тут все фоткаются к этой ёлочке. Площадь дома. В прямом эфире. Смотрим, восхищаемся. Он голуби. Люди тут накормили голубей там закрыто все конечно надо добраться обратно сейчас надо поискать схему и это салон, и автоматы есть на метро тут нет проблем ага пошли вон схема сейчас посмотрим Наша прогулка по Рождественскому Милану закончилась. Мы в метро, едем обратно в наш отель. Спасибо, что путешествуете с нами. Всем добра и мира!